Ребят, всем привет! На связи Хомяки Спекулянты. Вот хочу вам показать то, что ребятам скидывал на сайт. Посмотрите, вот паттерн, видим, двойное дно, да, здесь? Но вот я ребятам пишу, почему не нужно слепо по паттернам торговать, потому что посмотрите, сколько сопротивлений сверху. Это у нас и 20 скользящая единичка, и вивап двоечка, и троечка – это у нас цена закрытия предыдущего дня, и также четвертая – это 200-я скользящая. Когда входите в сделку, нужно обязательно анализировать все эти вещи и не входить только слепо по паттернам. Надеюсь было полезно. Подписывайтесь на Хомяков Спекулянтов, друзья.